Самым обычным осенним утром я, как и всегда, ехал на свою любимую работу. В этот день мне было необходимо передать крайне важные дела по одному заключенному из УМВД в колонию строгого режима города Барвиха. И уж то, что что, ну, но я уж явно не ожидал встретить в этом месте своего давнего кореша, старину Васю Башкатова. Ну или просто Башка, как его уже все давно привыкли называть. Ё-моё, Вась, а ты-то здесь что делаешь? Да вот, закрыли на год. Охренеть. А ты чё, давно не виделись, бру? Не ожидал тебя здесь увидеть. Сколько лет-то прошло, а? Очень много, да. Да, нормально жизнь растаяла. Ладно, у меня тут имеются кое-какие связи. Сейчас все попробуем порешать. Жди пока что здесь. Я решил отправиться к своему давнему другу, начальнику тюрьмы, где мы, в принципе, довольно быстро уладили вопрос башки. Ну все, Вась, пакуй баланду. Пришло время вдохнуть воздух свободы. Прыгай в тачку. В смысле? Погнали, я думаю, нам есть что обсудить. Ну, давай по-резкому тогда, пока никто не спохватился. расскажи ко мне, Васька, как ты вообще докатился до такой жизни? Как ты вообще угодил в такую передрягу? Да сам не знаю даже. А чё натворил-то? Я был в зале, потом до меня докопался какой-то юный тип. По итогу, перепалка. Закрыли меня на год. А дом-то есть у тебя? А жить-то есть где? Дома нет, денег нет, работы нет. Ничего нет в принципе, но есть свобода. Да, свобода это главное, все остальное решаемо. Согласен, даже одежды чистой нет. Пропах тюремными стенами. Понимаю. Ладно, братан, не падься насчет шматья. Все сейчас порешаем. Ты, кстати, норм поднялся. Чем занят по жизни? Ну я так, знаешь, туда-сюда, там немного, здесь чуть-чуть. Неплохо. Крутимся как можем. Да, поднялся я в свое время, лихо. Держу пару серьезных бизнесов в Барби. О! Ага. Погнали, приоденем тебя, что ли. Ну что, дядь, выбрал что-нибудь? Слушай. Выбор хороший, да. Есть костюмчик один. Ну и чё по цене? Продавец просил 215 к, по-моему. Слушай, нормально. Держи, без проблем, бро. Надевай новые шмотки, а я пока на кассу. Да и погнали отсюда. Спасибо, дядь. Ну вот, совсем другое дело. Начинает чувствовать себя человеком? Поехали перекусим что ли? Погнали. Приодев в башку в новые шмотки, я прекрасно понимал, что человек, который буквально только покинул не столь отдаленные места, наверняка очень голоден. Естественно, мы решили посетить старое доброе кафе Барвихи, где и поговорили по душам. Слушай, похавать это хорошо, мозги начинают работать. Да, похавать дело такое. Скажи мне одну вещь, а? Да задавай любые вопросы, дядька, не стесняйся. Почему ты мне помогаешь? Я знаю, что в истории наших отношений не все было гладко. Мужик, помнишь, примерно 9 лет назад ты подарил мне свой старый видак? Ну? Ну тот самый видеомагнитофон, кассетник. За эти годы эти видаки крайне подорожали. -мо! Я сдал твой видак в музей за 23 миллиона. 23 ляма? А потом я так вообще DVD на барахолке нашел. Так представь какие бабки я поднял. Ну а как тебе вот такая вот крайне нестандартная прокачка аккаунтов на Барвих РП. Хотел ли бы ты тоже попасть в такой видеоролик? Ну а если ты хочешь узнать продолжение данной истории, узнать сколько в итоге денег мы вложили в аккаунт Башки и чем вообще закончилась данная прокачка, то обязательно переходи по ссылочке в описании, либо же по ссылочке в закрепленном комментарии под этим видосом. Подписывайся на канал Башки, ведь только там ты сможешь увидеть продолжение этой трогательной истории. Пока!